Добрый день, друзья! Меня зовут Татьяна Смирнова. Я консультант фэн-шуй Бадзе и Цемен Дюнзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. В этом небольшом видео я хочу поговорить с вами о деньгах. Эта сфера жизни интересует всех, и, конечно, нам хочется, чтобы наши доходы увеличивались. Мои доходы за последние два года выросли, ну, приблизительно раз в 20. Да-да, не удивляйтесь. Конечно, так было не всегда, и в моей жизни были финансовые крахи и провалы. Много лет назад я лишилась бизнеса. Еще вчера у меня была стабильная деятельность, доходы, а сегодня непонимание, что делать. Мама, пенсионерка и сын-школьник на руках. Конечно, такая ситуация для меня была ужасной, и мне пришлось искать пути выхода. И в то время мне уже было далеко за 40 на работу никто не брал, и я понимала, что нужно что-то делать. И тут мне на глаза попалась книга по фэн-шуй. И, конечно, я целиком и полностью углубилась в изучение этой темы. И самые простые шаги привели к тому, что я очень быстро в течение месяца нашла работу. Это была работа по найму, но, тем не менее, и случилось так, что моя заработная плата была в два раза больше, чем у коллег на такой же должности, как я, и э, я стала опять же тестировать и применять все больше методов, э, которые узнала из этой книги по фэн-шуй, и, в общем-то, совершенно самые-самые простые э, техники, они стали давать э, совершенно потрясающие результаты, э, ну, например, Небольшие манипуляции с моим рабочим столом через два месяца, в общем-то, сделали мне такой скачок, рывок по карьере. И я с одной должности руководителя филиала в областном городе была переведена в Москву, в главный офис, тоже на руководящую должность. Вот такие чудеса случаются, даже если вы применяете какие-то небольшие техники, фэншуй, цимень. И применяете эти знания даже на уровне не профессионала, а любителя. Я хочу пригласить вас на мастер-класс, где расскажу, каким образом можно применять самые-самые простые и самые легкие техники фэн-шуй для увеличения доходов. На этом мастер-классе вы узнаете даже не одну, а несколько техник, как можно подстраховать себя, поддержать себя, свою финансовую сторону жизни – поддержать ваши доходы, увеличить ваши доходы с помощью вот этой вот несложной технологии, с помощью техник китайской метафизики. Записаться на мастер-класс можно по ссылке под этим видео. Переходите по ссылке прямо сейчас, потому что количество мест в нашей вебинарной комнате ограничено. Мастер-класс рассчитан на самых-самых новичков, для тех, кто только начинает изучать китайскую метафизику и только начинает постигать азы этой замечательной науки. Вы также можете задавать вопросы под этим видео, я с удовольствием на них отвечу. С вами была Татьяна Смирнова, увидимся на мастер-классе.